раунд. Давай, Лиза! Ты все проехал! И не почти. Опа! Да-да все проедет. Да-да радостная. Это я, Майк. бар Странно, что-то она тебя не целует сегодня. А то обычно целует так. Обнимает. Как вы обнимаетесь? Покажи. Как вы обнимаетесь? Как она там ложится на тебя? Ой, обнимашки. Прям обнимашки. Да, карамелька? Не надо. Ну, Иди, уля не надо. А, Облизывает, да? <свят> <свят> да. Где трубочка. Все спряталась у тебя. <свят> возле ушка. Артистка.